потом влияют опять же на остроту зрения это могут быть патологии нарушения аккомодации то есть здесь уже непосредственно это сокращение целлярной мышцы которые крепятся связки так называемые цинного связки на которых висит хрусталик у нас в глазу и соответственно он также, в зависимости от того, какие объекты мы дали удаленные или вблизи удаленный хотим рассмотреть, соответственно, он либо сжимается, либо растягивается на, вот, за счет сокращения мышц целиарной. И, соответственно, мы фокусируем на равные удаленные объекты зрения. И вот если наблюдается нарушение аккомодации, нарушение сократимости опять же, целиарной мышцы этой, то также у нас может быть спазма аккомодация, то есть когда она, соответственно, хрусталик уже не фокусируется тоже на разноудаленные объекты. Здесь уже нужно непосредственно принимать вот второй и седьмой виафтаны, то есть которые непосредственно стали на целлярную мышцу. Чтобы вот ее расслабить, опять же, можно дополнительно еще здесь принимать а, третий виафтан тоже. Третий виафтан. Ну вообще а также это относится к нарушению непосредственно фокусировки зрения. Здесь можно вот третий, пятый, второй, седьмой виафтан закапывать.